Всем привет! Меня зовут Елена, я психолог, я живу в Лос-Анджелесе, Калифорния, Америка. Я веду консультации онлайн и вебинары. У меня есть свой канал на YouTube, который называется «Психология счастья», где есть много бесплатных видео на разные темы. И я считаю, что каждый человек большую часть своей жизни должен чувствовать себя счастливым. И если вы не чувствуете себя счастливым, то для чего вы живете? Что значит счастье? Счастье это значит быть в любви, быть рядом с людьми, которые любят вас, быть успешным, иметь то, что вы хотите в жизни, отдыхать там, где вы хотите, делать то, что вам нравится и получать удовольствие от жизни. И если вы не знаете как, пожалуйста, обращайтесь, будем разбираться и я к вашим услугам. Посмотрите мое видео, возможно, что-то вы сможете уже понять для себя без обращения к психологам, потому что быть счастливым это может каждый.